Здарова, это первая серия ванильного выживания на версии 1.18. И, как бы, в этом летсплее я буду палить абсолютно все координаты любых данджи, строений, деревней и так далее. Поэтому, я думаю, заслуживает это лайк и подписочку на канал. Также, чуть не забыл, мы поставим сложность и заблокируем ее на сложный режим, да? На этом режиме я буду теперь играть абсолютно всегда. И у нас еще есть сундучок, поэтому можем его потом золотать. Но сначала я вам покажу сид данного мира. Вот он, сид. Кому нужен, просто копируйте, если что. Есть ссылка в описании. на этот, Ой, ссылка в описании, да. Не ссылка, а этот сид есть в описании. Так, давайте посмотрим. Ну, неплохо, неплохо. Ну есть каменный топор, это уже хоть что-то. Но у нас как бы деревянная кирка. Ну ладно, давайте сломаем и пойдем, наверное, первым делом, что сделаем верстачок, да будем немножечко дерева и, наверное, пойдем пока что э, путешествовать, собственно. Но я пока что не знаю куда, поэтому пойдем куда глаза глядят. Вот, с первого раза, кстати, выпал саженец, это очень хорошо. Мы его пока что ставим и выберем. И пойдем, наверное, путешествовать. Все-таки мне нужна еда, нужно место какое-нибудь найти. Так, о, коровочка, <мес> надо ее зарубить. Ой, топпориком сразу же просто ее зарублю. На, получай. И ты тоже получай. На. О, и еще третья. Неплохо. Тоже ее зарубим. Бам! И нет ее. Так, куда жить пойти? Точнее, к нам еще нужно добыть камень и надеюсь что мы найдем уголь. Опа, угольечек в принципе неплохо. Ладно, не буду у вас в принципе это и томить, томить добычи поэтому быстренько добудем. Так, да, еще нам камешек нужен. Думаю, 18 булыжников ну, хватит пока что на первое время, а пока что пойдем путешествовать немножечко подальше и, собственно, создадим себе печку и каменные инструменты. Песочек нам пока что не нужен Ой, черепашечки, хорошо Так, я думаю Сделать нам все-таки Кирку Нормальную уже Как бы каменную, а не из деревянной ходить Наверное, надо будет сделать меч И, скорее всего, лопату Вместе с печкой Это прям обязательно Нужно сделать Так, и печечку делаем Все, хватит ну и пойдем путешествию, собственно, дальше, чем мы будем здесь стоять-то. На одном месте. Тресничок мы, кстати, тоже-то будем. Он мне понадобится в дальнейшем. Будем делать ферму тростника. И если найдем деревню, то будем торговать, собственно, бумагой. вам, кстати, еще одни координаты, это домик ведьмы. Ну и я, в общем, думаю, можно продолжать дальше путешествовать. Вот это уже хорошо, овечки. Теперь у нас будет, наконец-таки, кровать. Давайте их мысленно убьем, Но обязательно надо будет потушить хотя бы часть, э, так скажем, пожара, чтобы он не распространялся. Я не думаю, то, что я буду тушить его полностью, но хотя бы так, чтобы не, не сгорел весь лес. Естественно, мы зарубим последнюю овечку. Что она тут одна будет, собственно? И пойдем, наверное, путешествовать дальше. Thank you. Так, я там далеке вижу железо. Да, это железо. Нужно его добыть, хотя бы хоть было бы там три штучки, хотя бы чтобы кирку сделать. Надеюсь, что там будет именно три. Так. Да. Надо блоки поставить, чтобы добыть. Так, поставили, теперь можно добывать. Пожалуйста, хотя бы три, хотя бы три. Одно. Второй. Все. В смысле, все. Два. Ну и ладно. Пойдемте тогда, в принципе, дальше путешествовать. Так, ладно, мы попали уже на следующий, так скажем, остров, грибной остров. И здесь что-нибудь будет интересненькое, мне вот, самому тоже стало интересно. Портал, заброшенный портал, кстати, неплохо. В общем, даже неплохо. Ладно, давайте я вам сейчас покажу просто координаты этого портала, да и все, вот. Собственно. Давайте посмотрим, что там. Обсидиан, кусочки, кремень. И золотой топор на починку. Серьезно. Так, ладно, сейчас не об этом Нам нужно сделать кровать, собственно Поэтому ставим верстак Обосновимся пока что здесь и поставим В принципе мы уже переночевали вторую ночь, уже на кровати и мы выполнили достижение, но мы путешествуем дальше. Я не знаю, я уже путешествую, наверное, час реального времени и не могу найти то самое место. Но я думаю, вот здесь вот мы пока что остановимся, пока что на время, может быть на день, на два, на три, не знаю пока что. Но остановимся здесь, надо построить еще шалашик, не дом, а шалашик, так скажем, и уже, собственно, выживать здесь. Так, все, поставили сюда кровать, поставим. Все, уберем абсолютно все и будем начинать, наверное, строить, так скажем, типа шалаша, типа домика, короче, самый некрасивый, вот этот вот начальный, первоначальный, вот как-то так. Посадим естественные ягоды, да, да, да, чтобы они не разлили, чтобы у нас была хотя бы какая-то еда. И срубим вот это вот дерево, которое, сзади меня оно сильно реально мешается. Ну все, в принципе дерево не мешается, потому что его больше нету. Можем начинать э, обустраивать, строиться, но перед этим, наверное, что? Пожарим потом еду. Ну и сделаем немножечко полублоков и блоков просто. И будем уже начинать строить. Все, мы построили типа шалашика, сейчас все вещи, пере... перенесем и поспим, а потом. А пока что я переношу вещи, можно поставить лайк и подписаться на канал, обязательно с колокольчиком. Так, ну все, в принципе, я перенес, остался только сундук огромный, но я его пока что переносить не буду. Наконец-то вторая ночь, вернее третья пережита. Мы даже ягодки успели собрать. Это очень хорошо. Давайте посадим тогда сразу же. Так, ну в общем-то... Вот такая вот серия получилась. В общем, ставим лайк, подписываемся на канал. И... Всем удачи и всем пока.